Небо над землей, цветными красками мы идем с тобой В поход за сказками В мире суеты Нам больше места нет, Мы идем встречать с тобой рассвет Посмотри вокруг Природа щедрая дарит красоту неимоверно берега эту красоту тебе дарю. Все хочу делить с тобою поровну. Как мне дальше жить? Теперь мне все равно. Я тебя нашел на свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют мне песни вновь про мою судьбу и про мою любовь. Тебя люблю. Как мне описать то состояние, в час, когда спешу, Я на свидании встретиться с тобой. Я так не терпится мысленное время тороплю В парке у пруда стою с букетом роз Вдруг ты не придешь и на душе мороз Стройный силуэт я вижу весь Весет, реплет, волосы твои Все хочу делить с тобою поровну Как мне дальше жить?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 Не знаю, что сказать, словно в первый раз. Я путаю словах. Понесет с тобой на сбурная река, Звезды зажигают облака. Мне поверь, прошу. Я не умею угадать. Я тебя нашел и не хочу терять. Сердце береги.